Ну, во-первых, все начинается вот с обычного ржавого или не очень ржавого контейнера. Максимально все, что мешает, нужно с него снять. Отсюда можно будет выйти на террасу, когда мы установим этот мобильный офис. На полу у нас розетки. Заглянем в каждый угол, мы попадаем в санузел. Вот теперь, наверное, пожалуй, на этом все и переходим непосредственно в сам офис. Всем привет! Сегодня у нас июль на дворе, поэтому я в тенечке, и мы снимаем серию про мобильный офис. Вот эта история к нам пришла от нашего заказчика, когда он посмотрел нашу серию про мобильный дом и решил сделать себе мобильный офис. Он предназначен для работы строительного персонала и персонала отдела продаж на стройке, то есть в этом офисе будут появляться и клиенты, и соответственно будет появляться рабочий персонал для того, чтобы обсуждать ход строительства, поэтому мы, Сняли на телефон основные моменты, как мы начинали строить, какие мы делали операции и показываем вам сейчас, что получилось. Постараемся все это компактно описать, рассказать. Ну и самое главное, это результат, в котором мы сейчас с вами походим, посмотрим, заглянем в каждый угол. Оставайтесь, будет интересно, потому что в конце я, как всегда, приготовил для вас одну очень интересную штуку. В мобильном строительстве все, как всегда, начинается с поиска сырья. А в данном случае это контейнер. Так вот, для мобильного офиса мы выбрали не стандартный контейнер, а контейнер высокий. Его высота 2 метра 90 сантиметров. Поэтому вот такой контейнер мы его выбрали ровным, с минимальным количеством каких-то потертостей, ржавчины. Ну, то есть выбирали из того, что было. Сейчас очень мало контейнеров на рынке, поэтому это занятие непростое. Но... Сейчас этот кадр говорит о том, что все начинается вот с обычного ржавого или не очень ржавого контейнера. Мы его привозим на базу и дальше начинаем размечать, чистить, пилить, утеплять, делать планировки и так далее. Поэтому отправная точка, точка А, это обычный контейнер высотой либо 2,70, либо 2,90. Пока мы не перешли на основное место сборки, я вам напомню о том, что в одной из прошлых серий мы показывали, как мы делали мобильный дом он сделан на основе 40 футового контейнера все с теми же стандартными размерами 12 на 240 на 270 именно габаритные размеры позволяют перевозить э, контейнеры Издания уже готовые которые из них получаются на обычных э, платформах на обычных тралах и на это не требуется особых разрешений Ну а теперь идем непосредственно на место сборки мобильного офиса и там посмотрим все по порядку Сейчас, когда мы уже наблюдаем готовый вариант, я хочу вам рассказать об основных элементах, которые есть на фасаде нашего мобильного офиса. Ну, во-первых, абсолютно любое строительство мы начинаем с проектирования, поэтому этот мобильный офис, он изначально был запроектирован во всех нюансах, во всех мелочах. А дальше мы здесь решили применять алюминиевые конструкции для окон. Соответственно, все окна, двери, витражи, они все полностью выполнены из алюминия. Мы обязательно предусмотрели здесь наличие фасадов из рейки. Это очень важно, потому что офис будет являться лицом отдела продаж жилого комплекса. Соответственно, каждая реечка она выставлена, под каждой рейкой есть своя подконструкция, и в случае необходимости любой из этих щитов можно снять, для того, чтобы контейнер можно было перевести ну, на другое место установки. Также у нас на фасадах есть светильники. На торцевой части один светильник. И вот здесь выпуски под светильники на фасадной части. А на крышу на этом контейнере мы дополнительно смонтировали профлист. Но сделали это так, что его не видно. Профлист нужен для того, чтобы задать уклон для стока дождевых вод, осадков в виде снега. И так далее это позволит контейнеру служить максимально долго без каких-то дополнительных ремонтов и изменений также в этом мобильном офисе у нас есть система вентиляции мы ее смонтировали полностью по тыльной стороне контейнера для перевозки мы это все сняли потому что завтра у нас погрузка и мы везем Мобильный офис в другой город 300 километров он проедет Поэтому максимально все, что мешает Нужно с него снять Но, собственно, Изначальная идея и была, чтобы любой узел Любой элемент С контейнера без проблем Могли демонтировать, перевести и потом заново смонтировать Кстати, давайте я вам сейчас покажу Что здесь лежит Это у нас Козырек над входной группой Там он сейчас снят Потому что завтра будет погрузка мы его сделали съемным, для этого из контейнера мы выпустили шпильки и на шпильки козырек прикручивается. Соответственно, он также обшит э, рейкой и его верхняя часть, она будет обшита профлистом, чтобы на козырек э, осадки, когда попадали, они скатывались на поверхность самого контейнера. Поэтому вот весь рабочий процесс живьем, но сейчас, э, наверное, нам пора перейти в офис, но на самом деле, Заход в офис он будет через террасу, то есть здесь на фасадной части контейнера у нас предусмотрены э, крепления в виде уголков, на эти крепления у нас будет пристегиваться терраса. Размер террасы у нас будет 2 метра и в длину на 8 метров, то есть э, попадать в офис можно будет через красивую террасу, которая будет облицована террасной доской и там будет две ступеньки. Сам офис будет поднят на 30 сантиметров от поверхности земли. Вот теперь, наверное, пожалуй, на этом все и переходим непосредственно в сам офис. Сейчас мы находимся в помещении основного офиса, он у нас называется офис номер один. Здесь будет располагаться начальник стройки. Соответственно, здесь будет диван, сплит-система и вдоль окон вот так вот будут идти Соответственно, столы, рабочая поверхность, на которой можно расположить чертежи, графики. Все это сопровождается трековым освещением. Его здесь, наверное, даже чересчур много, но это пожелание заказчика. Все стены в офисе, они ошпатлеваны, подготовлены под оклейку обоями и покрашены. На потолке у нас натяжной потолок, во всех зонах абсолютно есть розетки. А на полу у нас виниловая плитка. То есть это позволит в этот офис заходить в обуви. Она с хорошим коэффициентом стираемости. Поэтому вот проблем с эксплуатацией здесь не должно быть от слова совсем. Из этого офиса дальше мы перетекаем на входную группу. Входная группа сразу же. Она у нас облицована керамической плиткой. Для чего это сделано? Как ни крути, это стройка, поэтому когда сюда будет заходить начальник стройки, он так или иначе руками, какими-то верхней одеждой будет цеплять стены. Поэтому они должны быть практичны, они должны мыться. Поэтому, именно поэтому здесь не смонтирована плитка. Соответственно, заходя в офис, мы попадаем в санузел. В санузле, вы можете это увидеть сейчас на проекте, с правой стороны унитаз и раковина и с левой стороны душевая сейчас если получится без освещения мы обязательно посмотрим но в общем то и целом все сделано для того чтобы забежать практически в санузел помыть вытереть обувь и дальше уже пойти работать здесь мы предусмотрели такие белые стильные двери с черными ручками с черной фурнитурой ну и попадаем соответственно во второе офисное помещение здесь а, небольшой столик Место менеджера по продажам и напротив него, соответственно, место для клиента. Все это максимально освещенное при помощи вот такого большого панорамного освещения. Отсюда можно будет выйти на террасу, когда мы установим этот мобильный офис. Можно будет открыть окно на проветривание. Вот. То есть здесь будет максимально большое количество и света, и воздуха. Также здесь предусмотрены выводы и под кондиционер, и под вентиляцию. И все тоже наше любимое трековое освещение поэтому этот офис в виде бабочки сделан на два кабинета и санузлом посередине но в этом мобильном офисе есть еще одно очень полезное помещение и сейчас я вам его покажу вторая дверь на фасаде она глухая тоже алюминиевая и это помещение склада то есть что здесь располагается Здесь пол в виде керамической плитки, обшиты стены плитами USB. Естественно, по всему контейнеру у нас утепление. Утепление 100 миллиметров толщиной. Здесь у нас находится бойлер. Здесь у нас в одной щиток электричества. Будут стеллажи и системы управления камерами видеонаблюдения. Это такое подсобное помещение которая, в принципе, будет скрывать все хозяйственные какие-то нужды этого офиса и все коммуникации, которые в этот мобильный офис будут заходить. Розетки, вода, электричество, камеры, натяжной потолок с освещением. Все это здесь есть, все довольно аккуратно, можете сами посмотреть. Самый часто задаваемый вопрос, Андрей, а что же с утеплением контейнеров? Отвечаю на него постоянно, и эта серия не исключение. Значит, наш контейнер утеплен каменной ватой. Каменная вата 70-й плотности. Мы используем мой любимый утеплитель. Это производство компании Ecover. А, что хочу сказать? Утеплитель 70-й плотности, он а, применяется для систем вентилируемых фасадов. И его же мы применили здесь. У него минимальный а, показатель сжимаемости. А, утеплитель экологичный. Он легко монтируется, легко режется и дает надежную защиту от жары летом и от холода зимой. Поэтому рекомендую в очередной раз утеплитель ковер для применения на объектах любого назначения, в том числе для утепления морских контейнеров. Ну и что, как обещал, в конце самое интересное. Я собрал идеи строительства из морских контейнеров в одну ссылку поэтому ссылка есть в описании к этой серии переходите смотрите все что можно построить из морских контейнеров лично мне этот проект доставил большое удовольствие потому что он нестандартный он сложный он новый то есть его суть нова это возможное применение контейнера а, настройки причем этот контейнер можно будет перевозить и контейнер для этого офиса вообще не подходящее название это мобильный офис Надеюсь, что вам тоже было интересно. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Я с вами на этом прощаюсь. Как всегда напоминаю, что на канале Андрея Чиро мы о стройке знаем все. Пока.